Здарова, братишка! Как дела? Рассказываю в комментариях, а мы сегодня будем играть за базика в одиночном шоу-дауне, столкновение, и обязательно будем выигрывать все игры подряд, так что прожимай свой лайкосик подписывайся на канал. Эту тактику я увидел у Гуле... Гуле? Гуе, если правильно. Обычно его называют Гуле, но так он Гуе просто. Короче, самое главное нам забрать в центре баночки и... И как-то, ну, побеждать врагов, в принципе, здесь э, очень сложно все дается. Я пытаюсь убежать. Кстати говоря, это хорошо у меня получается. Вот. И самое главное, самое главное. Тиммеры. Тиммеры, которые меня бесят с самого начала этой игры. Которые, посмотрите, что они дел... Они ничего не делают абсолютно в игре. Стоят, крутятся, как бы. Я начинаю двигаться, Атаковать. Меня забирают, и я здесь просто мисс кликаю. Классно. Окей, ладно. Следующая каточка невыигрышная получается. Как назло. Надеюсь, следующий повезет. В принципе, нам нужно побеждать именно за счет э, баночек. Если у нас много баночек будет, соответственно, мы Будем в плюсе э, по банкам. И, соответственно, можем выигрывать более сильных противников, например, как Шелли. Жаль, вообще в игре сейчас э, сложно выигрывать. И мы ее забираем. Кстати говоря, это очень э, классно. Там еще динамик динамайк на нас будет, вообще оборзел. Так, у нас еще с этой баночкой будет 7. Пошли за динамайком, вообще какой-то борзой. А где он? Смысл? Давай-ка залетим на тару. А я еще промазал, но она остановилась и все, как бы сдалась. Если бы она пошла, кстати говоря, я бы, наверное, ее не догнал. Вот так вот, ребята. Если бы она пошла, она бы выжила. Ну, она какая-то была... Какая-то странная. Залетаем на Эдгара, кстати говоря, выносим с одной тычки и все, вообще изи. Здесь еще такая вот ситуация классная. И просто убивает Фрэнк, добивает Динамайка. Выигрываем практически... Четверых врагов побеждаем Вот а, У нас еще осталось 3 Это О, это у нас Эмс и Gin... Нифига я залетаю Меня туда-сюда толкают Я еще и как Человек-паук туда Видали, как лечу Ой, какой классный момент, кстати За это лекосик, в принципе, можно Влететь Так ладно, вернули базика Давайте на другом бравлере как-нибудь попробуем а, про Протачить Ну, про победить, грубо говоря Тоже 802 кубка Нет, на базе было 700 А на, а на вальте 802 На 100 кубков больше Интересно, что здесь за противники будут Так, сверху у нас а, дизлайк показываешь? Ну окей, сейчас мы тебя Сейчас мы тебя накажем а, это, походу, меня наказали. Как он так быстро очень меня снял? И в итоге его крысит тут же. Ну, вот такая вот карма. Обычно всегда, когда начинаешь первым фатиться, тебя потом крысит в спину. Вот. Окей, ну, думаю, на второй карточке мне повезет, и я... Вы... Вот, еще классно. Мы просто забираем на везении Эдгар... Ой, Эд... Эдгара... Ой, Эдгара. Дэрила. Все злоба позабыл. Так, копим еще на второй уровень, на третий уровень. Минусуем уже коллет. Неплохо, двоих уже сняли. Так, в принципе, нам нужно баночки фармить, поэтому давайте-ка так вот сделаем. Там еще бас борзый. Надо его наказывать. Внизу еще и Шелли. Так, ну, минус трое мы уже, кстати говоря, сделали. Минус четверо. Минус Карл. Четверых врагов уже э, убили. Мощно как-то получается. Вот. Внизу минусует Стара. Но уже 9 килов вряд ли получится, поэтому вот так У меня залетает... Эльприма я его добиваю. У нас уже в запасе 5 килов. Нормально. Пол сервера чисто убили. И остается у нас здесь... Шелли. Ультует у меня. На... Профукал ульту. Запоминаем. А она здесь. Угу. Опа. Слушайте, это прям вообще классно, когда... Отскакивает, И мы просто побеждаем. Нормально. Просто на вторую каточке везет. Но возвращаем опять же. Давайте-ка еще одну сыграем. Мне понравилось. А, вальте здесь нормально. так Уже здесь, кстати говоря, побольше базов. Вот из-за базов я как раз таки и взял вальта. Вот. У нас бас просто в крысу залетает. Мы его добиваем очень сурово. Просто наказали этого э, игрока. Так, и самое главное, самое главное, что нам сделать надо. Это зафармить баночки. Все, у нас 5 баночек есть. И здесь, смотрите, толпа, просто толпа тимеров ходит. <клес> толпа тимеров, надо их разогнать. Так что-то будет прям вообще конкретно на меня, бо. Минусуем его просто на С минус двое. А че а этот не оттачит? Неинтересно. Ой, хорошо. Ой, прям как хорошо. Почти добиваем, кстати говоря, Гейла, но выжил на ЛОХП. Минус с двух тык Шелли вообще не, не ожидала. Просто, просто умерла, даже не моргнув. Так, здесь у нас Мортис. Я его бачу на тычке. Так, он пытается убежать, но по итогу от моего далекого жезла меча не убежать. Еще раз убиваем второго Гейла. Обалдеть, о сколько я кило фармлю на этом вольте. Это уж просто невозможно. много. Так, у нас осталось двое. Я даже не знаю, кто это. А, вот, прямо сверху идет. Я не знаю, кто в кусте сидит. Возможно, Шелли. Это будет самая неприятная обстановка для меня, потому что я не имею ульты. Так, и чекаю. Вроде бы, вроде бы никого. А, здесь сидит, получается, Биби и... Ильприма. У меня даже подлагивать начинает. Ой, окей. Найс. Nice. Все, забираем Биби. И Эль Прима, как бы умер от Биби. Ну ладно. В принципе, можно считать, что я его тоже убил. И мы, получается, выиграем два, две катки подряд. Причем с наибольшим количеством килов, чем а, предыдущий катки. <клево> так, ну самое главное. Самое главное. Я получаю а, вот эти вот справа награды. Это яростная тара Кто знает, это был чемпионат у нас Недельку назад, в субботу И те, кто смотрели, там ставили нагр... ставки Получили этот скинчик Вместе с другими наградами Это вообще супер скин Бесплатный Так, еще тут какой-то пинсик Другие награды Ну, в целом, ребята что могу сказать на этот счет? бесплатный награда это всегда хорошо. Так, у нас еще здесь бесп... подарочек, новый значок для Тары. Ну и давайте, в принципе, посмотрим, что это за скин. Вот он. Первый мой скин на Тару. Кстати я вообще не покупал его. И еще плюс пинсик вот такой вот золотой. Вот и все, как бы, ребятки. Всем спасибо за просмотр. Вот так вот лайкосик ставьте, как Тара. И всем удачи, всем пока-пока.